Друзья, всем привет! В этом видео коротком рекомендую пройти со мной сейчас э, квиз по проекту Interlay BTC, который будет участвовать в поручении на Polkadot. Я, скорее всего, в нем буду участвовать и к тем наградам, которые они обещают, можно забрать еще дополнительно вот 5%. Для этого нужно будет пройти квиз и заминтить BTC. Я прям с вами онлайн сейчас это все пройду, покажу, как это сделать. Сам проект... Очень хорош. Он будет предоставлять ликвидность BTC, которая будет заходить в экосистему Polkadot и Kusama. И мы с вами своим биткоином можем спокойно в блокчейнах, между блокчейнами перекидывать, передавать ее. В общем, пользоваться как на любой децентрализованной площадке. Это очень крутой технологический проект. О нем я расскажу обязательно. Буквально уже через два дня, когда начнется краудлон, именно 14 декабря, поговорим о нем подробно. Там будут еще дополнительные возможности, как получить больше их токенов, вознаграждения. Поэтому и это видео смотрим, и обязательно переходим в мой телеграм-канал. И здесь я буду информацию давать сразу, одну из первых. Чтобы не пропустить ничего, пожалуйста, подписывайтесь, буду рад видеть каждого. Ну, а мы быстренько переходим к тесту. Кому это интересно, друзья, присаживаемся. Поехали. Итак, в их твиттере, друзья, есть информация о том, что дополнительные награды мы можем получать, пройти э, определенные ответы на вопросы, которые они нам предоставили. Ссылочку под видео я оставлю в описании. Я захожу через твиттер, вы можете по ссылке перейти. Вам нужно будет подключиться, естественно, к кошельку Polkadot.js. Что это за кошелек, кто не знает, ссылку под видео оставлю в описании. Смотрите, изучайте. Только через него мы занесем в краудлон и участвуем в парачейнах на Polkadot и кусами. Дальше, к нашим наградам, когда мы будем заносить DOT, получить процента, нам нужно пройти вот первое, вот такую викторину. Давайте с вами ответы на вопросы. Я сразу отвечу, чтобы вы не заморачивались. Но сразу скажу, здесь пройти ее несложно, потому что даже если ответы ваши будут неправильно, оно должно вас э, перенаправлять обратно, чтобы вы все-таки ответили верно. Итак, нажимаем "Пройти викторину". Здесь выбираете язык английский или китайский. Нажимаем китайский, английский э, и читаем. Миссия Интерлай. Перенести биткоин в любой блокчейн без доверия, радикально и открытым способом. Выбираем вот этот. Все правильно. Дальше. InterBTC есть. Надежные активы обеспечены биткоином один к одному. Вот это есть. Дальше. Кинсуги. Кинцуги это их канаречная сеть. Они участвовали в Кусама и взяли там тоже, стали парачейном. Так вот, выбираем канаречная сеть интерлай, которая приносит Кусаму надежный биткоин. Да. Продолжить. Интер и Кинт есть. Токены управления для InterBTC, Polkadot и KBTC на Kusama. Да. Продолжить. Кто может управлять хранищем InterLi? Ограниченный набор доверенных хранителей только команда InterLi кто-нибудь. Сто... Выберем кто-нибудь, то и скажем, пользователь может это делать. Какие гарантии предлагает пользователь InterBTC? Всегда можно обменять InterBTC один на один, вот этот вариант, и получить возмещение в качестве залога. Отличная работа. Нажимаем «Продолжить». Где мы сможем использовать InterPTC? На любом блокчейне, включая все порощения Polkadot. Все. Поздравляем, ребят. Мы прошли викторину. Нажимаете «Заканчивать». И сюда вам нужно ввести свой адрес от кошелька Polkadot.js. Заходите в кошелек. Здесь сеть Polkadot.js должна быть. И копируете вот адрес. Обязательно тот, с которого вы будете участвовать и заносить в краудлон все вставили. спасибо за вашу поддержку заканчивать все вы отправили тот адрес и с него вы теперь должны участвовать именно в этом поручении чтобы получить два с половиной процента также друзья обязательно если вы участвовали в поручении на кусама кинцуги от этого проекта вы обязательно должны здесь участвовать тоже с того адреса только в сети Polkadot. обязательно Потому что в следующем видео я расскажу, как получить еще больше наград. Обязательно сразу тесты и все проходите с того адреса, который у вас был на Кинсуге. Только сеть выбирайте, естественно, полкодот. И дальше нам нужно заминтить BTC. Я не знаю, это может не всем подойти, может вам покажется сложным. Но на самом деле здесь ничего нет сложного, можно разобраться. Давайте я вам с вами пройду как заминтить и протестировать ихнюю сеть, да, которая вот как она будет выглядеть, как она будет работать. Здесь вам нужно подключить кошелек. Опять же таки подключаем только тот, с которого мы будем заносить в родлон, чтобы получить награды. Вот нас перенаправляют на вот такой мост. Да, ссылки тоже все будут под видео в описании. Для начала, что нам нужно сделать? Нам нужно запросить будет монетку DOT. Это делать очень просто. Просто нажать вот DOT-кран. Давайте на английский переключу, как она будет выглядеть. Вот, Dot FUKET вам нужно будет нажать. Нажимаете и видите, у вас уже на кошельку появились тестовые один Dot. Все отлично. И теперь нам нужно заменить и перевести сюда биткоины, чтобы они вот здесь у нас появились. Я рекомендую это сделать в тестовой сети через кошелек BitPay. Вы можете там пользоваться другим кошельком, но я рекомендую именно его. Просто скачиваете приложение, BitPay устанавливаете. Там все то же самое, как и с любым другим кошельком. Там Trust Wallet, к примеру. Сразу вам нужно будет зарегистрироваться. У вас будет сит фраза пройти, установить себе пароль. И когда вы это сделаете, вот здесь на экране вы должны видеть мой телефон. Заходим в кошелечек. Нажимаем вот троеточие. Нажимаем Create New Wallet. Нажимаем Simple Wallet. И нажимаем Bitcoin. Здесь дальше показать дополнительные параметры и нажимаем Testnet. Видите, выбрать сеть? Выбрали Testnet. И нажимаем Create. Здесь вводим пароль. Нажимаем Хорошо. Все, мы создали тестовый кошелек биткоина. Далее нам нужно на него получить свои биткоины запросить. Нажимаем Receive, нам генерируется, соответственно. Тестовый номер кошелька, мы его берем, копируем и переходим на сайт, тестовый экран там биткоина. Я оставлю ссылку тоже в описании. Вы на него переходите, здесь запрашиваете, видите, в каждый час вы можете запрашивать 0.001 биткоин в час. То есть нам этого достаточно для тестирования. Здесь мы вводим 2 плюс 6, 8 доставим да, и сюда вставляем адрес и нажимаем send все когда ввели видите транзакция отправлена и ожидаем ее у себя на кошельке она очень быстро приходит видите уже на кошельке у меня есть 0.001 биткоина дальше идем на наш мост и здесь вводим чтобы его получить ставим 0.0 не 0.1 а 0.0008 да именно так потому что там копейки какие-то будут на комиссию списываться, чтобы у нас биткоины эти дошли к нам. Дальше нажимаете Confirm. Здесь, соответственно, вы уже вводите пароль от своего кошелька Polkadot.js, таким образом подписывая транзакцию. И здесь сейчас у нас должен сгенерироваться адрес, на который мы должны перекинуть вот эти тестовые 0.008 биткоина. Вот появился адрес. Вы либо его копируете, вставляете кошелек, переводите, либо же просто это делаете по QR-коду. Да? Я нажимаю в своем кошельке BitPay отправить и сканирую QR-код. Пишет, друзья, недостаточно средств на комиссию. Большая комиссия. В общем, поставил я 30.1, потому что комиссии в сети биткоины очень огромные. Все, просканировал, есть транзакция. Двигаю вот эту всю историю, ввожу пароль. Все, видите, платеж отправлен. И ожидаем наше тестовой BTC. Когда вас с телефона отправили, нажмете внизу там кнопочка ⁇ Подтвердить, что вы отправили ⁇ И здесь, здесь ждем теперь подтверждения транзакции. Проверить его можно вот в Vueblock Explorer да, зайти. И здесь, видите, она пока не подтвержденная. Но ну, в сети биткоина, как вы знаете, это очень долго и, в общем, может занять около получаса. Так, то я проходил с вами на тестовом аккаунте. На основном аккаунте, который, через который я буду участвовать в краудлоне, я, естественно, все это дело уже сделал. И вот видите, вам нужно дождаться транзакции, вот здесь зайти. И у вас должно быть вот комплект писать. И вот здесь, где вот тестовый один dot у нас, здесь в биткоине у вас должно появиться вот тестовый InterBTC. У меня тогда комиссия прошла на нормально, то прошла 308. этот раз там единица. В общем, комиссии в сети биткоина прыгают очень сильно. Будете смотреть. Там Самое главное, ну, хотя бы какие-то копейки перекинуть сюда, чтобы здесь был комплект. И вот здесь один дот, и вот здесь интербитци, чтобы получили вы. И система это зафиксирует то, что вы заметили свои биткоины и добавит вам... К тому кошельку 2,5% еще наград, если вы с него будете улучшить краудлон Interlay BTC. Напоминаю, они начало краудлона будет делать 14 декабря. Через два дня полный обзор. Я сниму видео, как заучить, как получить еще больше наград, помимо тех, что сегодня мы сделали. Так как аукцион начинается 23-го, но они начинают раньше. И тем, кто раньше заносит, получает тоже определенные плюшки. Плюс там будет еще реферальная ссылка. Ну, в общем, нормально. Мы так можем к своим наградам добавить, я посчитал, там около 27-30 с чем-то процентов. В зависимости еще, от, заносили вы в кинцуги или нет. В общем, следите за новостями обязательно в телеграм-канале. Подписывайтесь туда, подписывайтесь на YouTube-канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить все еще видео.